Друзья, всем привет! Сегодня вечер. По-моему, 27 или 28 число, я уже немного потерялся. В общем, сегодня будет взвешивание, это первый день перед соревнованиями. Все. Завтра все решится, возьмем мастер-спорт международного класса или нет. И сегодня еще знаменательный день, потому что сегодня мы совершаем одну из самых больших инвестиций в моей жизни. И я надеюсь, что это очень в скором времени себя окупит, и я чуть не... Упал с бордюра. Итак, ребят, мы это сделали. Время 9.30. Я в хлам увален. Безумно голоден, потому что это... Сколько часов? 28-29 часов голодания. У меня мозг плохо соображает живот. Постоянно напоминает о том, что я хочу есть. И, блин, только посмотрите, что здесь на рекламном щите, щиту. Замечусь с беконом здоровенный бургер. Это здоровенный бургер прямо передо мной, когда я безумно хочу есть. И вот почему я голодаю. А голодаю я потому, что я иду на взвешивание, на соревнование. Я должен войти в категорию до 90 килограмм. Чтобы это сделать, мне нужно быть уверенным в том, что я это сделаю. Да уж, когда ты голодаешь, ты говоришь всякую фигню и всякую дичь. А когда голодаешь больше суток, особенно первый раз, эта фигня становится просто ДНХ. <музыка> я уже чувствую этот запах бургера. Мы на Таганке, детка. Мы на Таганке, Здесь Это наш Смотри, смотри. Смотри, какой составчик, братан. Коля, поведи, поведи, поведи. я Саня. Коля, я Саня розбитый. Идеально. Розбитый. Да, Наконец-то наконец да. на сцену падайте. У нас их много, брат. Катан, я заранее съел 2,5 год. Покакакал? Я хороший? Нет. Ага. Учитель не восстанавливается. Понимаешь? Вот солевый балл. или мы Настрой жесткий настрой жесткий готов разваливать пацанов главное не развалиться самому так еще будет какую развалиться 10 фотка 10 10 привет! 10 Ваш чеснок не насыпает. Немного ещ ⁇ не... Он такой вкусненький на самом деле. Лимончик. Я тоже лимончик. Давай до петушка. Ребят, МСМК близко. Да, друзья, всем привет! Мы находимся на чемпионате России по стрит Липсинку. Всего лишь две недели назад я принял решение здесь участвовать для того, чтобы взять мастер спорта международного класса. И, черт возьми, тут дохрена народа. Только что. Да, только что ко мне подошел какой-то парень, говорит: душе Диман, случайно не в моей категории. Я В общем. Парней дофига, лично у меня категории, по-моему, будет свыше 20 человек. Это жесткая конкуренция, потому что теперь я выступаю по юниорам. от 18 до 22 лет. А 18 мне исполнилось только что, значит, я там самый младший. Я посмотрел таблицу, и я там реально самый младший. Это жестко. Поэтому будет весело. Зал огромный. Зал очень большой. Мы и сделаем. Самое время попить. Давай. Разминка идет. полный футбольный, да? В См СМК. Это... У тебя сегодня четыре буквы в голове это И это не Дима. Это не Дима? Это 4... Соня 4... не Дима. Кто не Дима? Соня. <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> да, такие дела. Вот этот парень сегодня будет мастером спорта международного ну, класса. Сто процентов. Конечно. <соценно> я на него поставил. Сколько? Давай. <соценно> Сколько? Секрет. <со> Три пачки метана Да, да, да. Вот как надо разминаться. А, вот туда жестко. Да. Надо было вот так либо Надо, брать ротацию разбирать. Да, да. Не вот этой, а вот этой. Чисто разминочка. Экстренная разминочка. Димас, вот тебя привет! Тебя прет? Это видно. В общем, тема такая, ребят. Мы взяли вес сразу на первую попытку 90 килограмм. И Это значит, что первая попытка должна быть сразу рекорд. Ибо мой рекорд лично, это 87,5. И 90, блин, это будет жестко. Это будет очень жестко, и меня начинает распирать. Сейчас еще музыки не хватает. Поэтому я так подозреваю, что пора подключать свет буду. Здесь скопление просто топовых блогеров, топовых людей, топовых спортсменов, атлетов. Наверное, в моей категории, по-моему, я говорю, не говорил, человек 20 с чем-то. Я там самый мальчик. Снимай, бля. Чубы. Вот, блядь, оператор стоит, молыну там Везде химики. Фу -фу -фу -фу -фу -фу. просто. Плечи. Как мои ноги Что-нибудь Что не так в этом мире. Я не знаю, тут безумный хаос происходит. Там зафига людей, мы тусуемся здесь. Я не размялся. Я не знаю. Все по короче, небощестым известно. Ибо еда, она прям здесь. Она, все 4 тысячи творей, которые я съел вчерашний вечер. Они просто вот где-то вот здесь вот перевариваются. Они не понимают, что происходит, зачем подтягивание надо усваиваться. Я, друзья, вещаю с У нас первые первые трапы. У меня не было ни в одном из двум не было в системе, я начал ходить туда-чуть, туда-чуть, туда-чуть, туда-чуть, там потихоньку росли, я ушел минут 10-15, и я, оказывается, выступаю на четвертом помосте, вес 90 килограмм, первая попытка и до 90 килограмм, поэтому меня закинули к мастерам там и ко всем жестким пацанам, жестким ребятам, так что сейчас кинем вес, и через 5 человек выступаю я, я на четвертом хайпе, притрем почему-то не действует, я не знаю, я его не чувствую исправить ситуацию срочно иначе у нас возникнут еще вторые проблемы поехали Эй, он затащит он зато он сто процентов затащит Так, ребят, первая попытка, 90 вес, не взят, я его подтянул, завел подбородок, меня не засчитали, потому что это было небольшое длиной движение. Я хотел закрепить его побольше, а этого не надо было делать. То есть я бы и так делал, и мне засчитали. Из-за того, что я захотел еще прям больше, меня не засчитали. Поэтому будет вторая попытка, 90 килограмм. я уже прям жестко напрягся, и, мать его, вот надо делать рекорды. Я не испытывал, наверное, очень давно. Реально. Потому что как дела обстояли. Как сказал Паша на своем канале. У меня было три попытки. Первая 90 кг. Я подтянулся, Все ровно, все четко, с паузой, Этот подборолик вот так вот занес. Но ее не засчитали. Потому что и показалось, что это было двойное движение из-за подборота. То есть я, типа вот так вот подбородок сделал. и Это типа двойное движение показалось. Ключевое слово. Они не засчитали. Второй подход я не сделал. Третий подход тоже не затащил, потому что сил уже не было. И некоторые были косяки об этом попозже. Но я позвонил Арарату, это президент федерации, да, знакомство, все дела. И он сказал, что можно подать апелляцию. Я подал апелляцию, звонились, звонили, встретились с главным судьей. И с главным судьей все порешали. То есть этот же судья меня судил, и с ним же все порешали. Он подключил еще одну судью, одну, одного судью. И с ним тоже все порешали. А потом подошли к секретарю, секретарю, секретарю. Щит. В общем, она не смогла это сделать, подошли ко второму секретарю, она тоже не смогла это сделать, и потом мы подошли к главному секретарю, Макс, респект, если смотришь. Вот с ним уже все сделали, и мне зачитали первую попытку, поэтому посылка, нельзя, 90 килограмм, подтянь, я работаю. А теперь, для того, чтобы взять бруси, нам нужно 117,5 килограмм, но самка уже есть, осталось взять только работать это кулинарное искусство. Прошли подтягивания. Скоро будет брусья, и надо подкрепиться. Я надеюсь, что мне это поможет. Здесь у нас мюсли, грибы, шампиньоны, яйца и сыр. И все. И соль, и ничего. Но по сути это есть уже как бы в мюслях и... и все. Вот. Так что я бы не сказал, что это прям супер вкусно, но для массы набора и для восстановления энергии и сил, я думаю, это прям так. Yeah. Давай! Давай! Давай! Так, ребят, косячество продолжается. Мне нравится это слово. Я сделал 110 кг первую попытку, и там было чуть-чуть. Раньше начал подниматься, это не за счет... Поэтому сейчас делаем 112 с Если сделаю, иду 117,5, просто all тайм рекорд. Все или ничего. Работаем. Давай. Давай. Да. I'm on a fucking mission. Настя спорта международного класса. Кто верил, кто не верил. Огромное спасибо. На таком хайпе я не был давно. Сейчас мы отойдем. И сегодня грядет подарок 2 на, на мой день рождения. Я его не отмечал, ничего не покупал. Я оставлял все это дело на этот момент. И поэтому сегодня будет нечто, что изменит историю. Надолго. Ваши дома! мы работаем. фраза, чисто. Такой, чисто, как будто я взял МСМК и сейчас иду отжиматься на брусьях. Честно, Давай! Пару слов. Пару слов. Трочка с пол амплитуды, блять, заходит. Она Просто. заходит. Я кайфанул. Сусок. Сусок. Пару слов. Это Пару было жестко. Я надеюсь, я попаду в топ-3. Идем отдыхать и готовиться к внутреннему.